Мы хотим вам кое-что сказать. Я. Ты. Да. Раз. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец.